Друзья, всем добрый субботний день, 12 часов дня. Буквально через полчаса будет 12. И я, Надежда Новосельская, проведу живой эфир. Как за 10 минут сделать столько, сколько вы не делали за 10 лет. Другими словами, мы построим с вами вашу цель, ваше желание. Мы увидим препятствия, глюки, тараканы, боли, что мешает вам сегодня получать столько, сколько вы хотите денег? Что мешает вам иметь сегодня ту любимую женщину или любимого любимую мужчину, который, с которой вы будете счастливы? Что мешает вам э, скинуть лишний вес? Что мешает вам э, выйти на тот уровень, который вы хотите? Именно сейчас, в 12 часов, мы проведем такой эфир, где... Я покажу вам ваши страхи, которыми можно легко справиться. Буквально позавчера я проводила такой в истории в истории в Инстаграме и Фейсбуке, когда ездила в город и снимала видео в метро, там как я перемещалась, что я делала, людей в масках, без масок наблюдала, спрашивала, брала интервью. И в конце обещала сказать, а зачем я это делаю? Так вот, многие спросили, а почему вы не написали в конечном итоге, зачем вы это делаете? Я записала, но просто не все слышали. А теперь я хочу вам сообщить вот о чем. Моя задача была видеть реально тех людей, которые живут сегодня вот в этой вакханалии, что ли, зомбирования, тупорылого зомбирования. Я общалась с людьми молодыми, с пожилыми, с пенсионерами. Многие люди не понимают, они говорят, а «Все будет добро. Я говорю, что будет, как вы думаете, в сентябре, в октябре, что будет с коронавирусом, с пандемией? а «Все будет добро. А другие в жару, 30 градусов, ходят в черных масках, вот так вот, с закрытыми лицом. Так и хочется подойти, сорвать эту маску, дать под затылник, дать под жопник, сказать, «Боже, да открой же ты глаза, что ж ты делаешь? Ты же давишь со собственным говном, простите меня». Ты же давишься углекислым газом, который выдыхает. Ты же, получается, кушаешь какашки, которые выкакал. Но я этого делать не смогу, потому что люди выбрали быть баранами, люди выбрали быть стадом. Я наблюдала, как люди какую информацию люди читают в, в своих телефонах. Кто-то читает какую-то, упивается какими-то душещипательной информацией про смерти, про э, заболевания коронавирусом. Кто-то листает какие-то тик токи с розесами. Люди добрые. Да, надо отдыхать, надо радоваться, надо любимых людей встречать, целоваться, сексом заниматься, кушать правильную пищу. Все это надо делать. Но включайте мозги. Если у вас конкретно до сих пор нету собственных, четко спланированных целей, если вы плывете по течению и просто идете, потому что, ну, потому что идете, видите только что перед носом, чтобы заработать свои 10-20 тысяч гривен там, или долларов, там, у каждого свой. И у вас нет перспективы там, на год, на два, на пять десять, десять лет, ваши мозги заточены только на то, чтобы съесть и в туалет отнести. Простите, но у меня просто вот в последнее время у меня просто. Душа болит, и я говорю о том, что если у вас не записано, значит, для вас запишут, вас используют, понимаете? Если у вас нет своих целей, вы выполняете цели других. Если у вас не записаны свои желания, мозги не заточены под себя, вас используют. И вы читали про трансфер внутри реальности, про энергетику, про много чего вы читаете и знаете. Но когда у вас нет написанных своих желаний и целей, столько, сколько надо, а это должно быть 300, 500, 1000 если ваш мозг не изоточен под вас, вас используют как рабов. Я это знаю, как еще много лет назад, потому что работала в системе, и знаю, что такое ИПСО, информационно-психологические операции. Я знаю, как сегодня оголтелая пропаганда людям засирает голову, и потому идут войны, братоубийственные войны, потому идет ненависть друг до друга, потому что люди живут не своей жизнью, люди выполняют, реализуют чужие Цели тех, кто вас зомбирует. Вы посмотрите на этих блогеров, на этих специалистов в кавычках, которые распространяют прог... распространяют всякую информацию такую негативную. Зачем? Спрашивается, что это за люди? Поэтому подвожу итог. Если в вашей голове не записано, чего вы хотите, вы будете выполнять то, чего хотят другие. Все. И прямо сейчас, уже через полчаса, я начинаю мастер-класс, где помогу вам полностью простроить себя. Вы запишите, чего вы хотите, запишите грамотно, вы откроете себе мир, мир себя, и поймете, что или вы рабы, или вы берете свою жизнь в руки и становитесь ее хозяевами. Надежда Новосельская, врач психофизиолог коуч. С вами сейчас была на связи. А сейчас под этим... В видео будет ссылочка на этот практикум. Пока-пока.